Приветствую вас, близнецы, сейчас мы посмотрим, что будет вас ждать в феврале, основной фонд всех событий и основные энергии. Начало месяца обещает быть достаточно неплохим, Первое-второе число Венера здесь будет образовывать благоприятный аспект к узлам. Венера для вас это 10 дом, он отвечает за карьеру, поэтому возможно какая-то удача по этим сферам. 4-6 полнолуния будет несколько напряженная, находиться знаки знаке Зодиака Лев. Еще плюс тут у нас добавится квадрат от Венеры к Марсу в вашем первом доме. А это значит, что вы будете несколько агрессивны, нервозны и возможны ссоры с кем-то из вашего окружения. Будьте благоразумны, постарайтесь сдерживаться в это время. 7-8 здесь будет очень хороший период, удачи как раз по этой же Венере, примирения, возможно какой-то будет шанс удачный для того, чтобы заработать, в общем что-то должно сложиться, а еще и для знакомств, очень хороший период для знакомств и для любовных встреч. 10-11 здесь будет у вас какое-то очень важное коллективное решение связанное с чужими финансами и заебными средствами в общем что-то будет решаться и оно вполне может решиться в вашу пользу ну, некое такое событие, которое будет очень для вас очень важным может быть даже там будет некоторое крупное вложение в какое-то ваше дело также еще с 11 числа Меркурий переходит в ваш девятый дом. Девятый дом – это за граница, дальние поездки, это духовная сфера, это... Высшее образование и вот по этим темам может быть какая-то у вас активность, причем она такая, ну, достаточно будет яркая, захочется куда-то съездить, попутешествовать, кто будет иметь такую возможность, для кого-то это будет вынуждено, но самое главное, чтобы это было не в одиночку, а вместе с единомышленниками и ну, или просто с друзьями. А может быть, захочется что-то общее создать, сделать, ну и также в этот период будет легко сдавать экзамены, у кого они будут. 14-16 в вашем десятом доме главных целей карьеры состоится соединение. Нептуна с Венерой Ну, конечно, такое соединение, оно порадует Оно порадует всех, просто у каждого Оно будет в разной сфере находиться Но вот у вас это в зоне карьеры Это может быть и зачатие, это может быть брак Это может быть некое очень важное торжественное событие Это может быть получение некой крупной суммы денег за вашу работу В любом случае, вы в этот период будете очень романтичны и была благотворная благотворно настроена к, к себе и к окружающим. Также 15-18 солнце будет в соединении в последних градусах в Адалее, И этот аспект, он заставит вас, хотя для вас это и не сложно, поскольку вы люди достаточно прагматичные, он заставит вас... Ну, быть более прагматичным, рациональным и даже может быть в чем-то придется себя ограничить для того, чтобы получить еще большую выгоду. 17-18 Меркурий будет идти на... Секстиль к Юпитеру. Для вас Юпитер находится в одиннадцатом доме. Ну, это поездки с друзьями, к друзьям, или кто-то к вам приезжает. Здесь приятные встречи, да, издалека. Удачные, скажем, не просто приятные, а удачные передвижения, удачные решения различных вопросов, связанные за границей, сдачей экзаменов. Ну, все, что далеко, высоко, логистика, то здесь будет очень благоприятный шанс. Вот шанс на удачу, и он действительно осуществится. Так, еще 18 19 Венера образует к Плутону благоприятный аспект. Ну, это очень чувственный аспект, он может как дать любовь, а может дать очень хорошую прибыль. То есть, ну, здесь больше не вложение, здесь все-таки больше, наверное, как получение. Так, по новолунию 20 числа смотрим, сам по себе день спокойный, но Венера переходит в следующий знак, знак Овна. Овен для вас это сфера друзей, сфера друзей, общения, различных взаимосвязей активных, и здесь у вас будет шанс проявить больше страсти, эмоциональности, напора, импульсивности, здесь, знаете, ваши... Ну, как там идет выход, и вот ваше физическое желание, вот оно станет на первое место. То есть вы будете себя окружать людьми, которым ну, вы будете что-то чувствовать. То есть не просто на ментальном уровне, но это будет нечто большее, значительно большее. Может быть, даже кто-то и влюбится, например, в кого-то из своего ближайшего окружения, из своего дружеского окружения. 20-21, здесь еще и Меркурий будет... К Урану строить негативный аспект, но положительный к вашему Марсу. Ага, значит, ничто не поможет вас сбить с толку. И я думаю, что благодаря собственной выдержке и напора у вас получится выйти с некой самой очень затруднительной ситуации. К концу месяца, 28 числа, состоится сходящийся. Аспект, очень благоприятно Он читается в астрологии как ворота удачи. Поскольку сюда еще Херон присоединяется. И Венера, Юпитер, Херона. И это все дело в вашем одиннадцатом доме. Что-то очень приятное. Кстати, это еще и день может быть для брака. Для кого это актуально. Для какого-то важного торжества. Для важной встречи. Для объединение с кем-то, для получения коллективной выгоды, коллективной помощи, что-то очень важное такое произойдет но 11 дом это дом друзей дом крупных коллективов то есть это должно быть что-то совместное и это вас должно по идее порадовать причем этот аспект точным станет 1 марта, так что он плавненько перейдет и в следующий месяц таким будет для вас февраль ну а теперь кому интересно я посмотрю на картах главные события, то с чем будет связано главное событие для представителей знака зодиака близнецы в феврале ну, Событие будет связано с выбором. Здесь еще пулилим. Это может быть человек, человек-мужчина, который может быть не свободенный. И здесь идет карта, ну я хотел сказать, флирт. Нет, это не флирт, это сад. Сад, да, здесь что-то будет связано с вариантами жениться, выйти замуж или может быть связь с таким человеком, который имеет уже отношение. Ну и если говорить о бизнесе, то это будет выбор из некоторых вариантов. То есть выбор сферы бизнеса будет, и он будет достаточно удачным, То есть получится что-то выбрать, кто-то вам поможет, кто-то, кто является вашим покровителем или кто искренне вам хочет помочь в этом. Ну что, желаю вам прекрасного февраля. Пожалуйста. Ставьте ваши лайки, комментируйте, кому интересно, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.